Всем привет! Сейчас на Kia Sportage 2021 года буду менять лампочки в салоне. Взял диодные, фирмы Philips. Все светят 6000 кельвинов. Мне нравится этот производитель. Качественный, плюс классный свет и мало потребляет. Пройдемся по лампочкам, что куда. С этого комплекта я беру одну лампочку в подсветку в бардачке. Вот эти две лампочки у меня уйдут наперед, над головой вот эти две лампочки они 30 миллиметров э, уйдут там где козырек возле зеркальца вот это уйдет на задний ряд вот это уйдет в багажник сразу скажу такой момент надо поставить на выключатель полностью свет выключить иначе когда будете менять однозначно перегорит предохранитель а он находится здесь я уже два раза менял Крайний, снизу вверх, четвертый. Вот вот этот вот он. На подсветку салона. Так что обязательно выключайте свет в салоне, а потом только меняйте. Для замены лампочек буду использовать вот эту маленькую отверточку. Но только в одном плафоне, потому что по-другому не получается. А так купил быстросъемники для обшивки. Это вообще нужная вещь в хозяйстве. Я не часто ей пользуюсь, но все-таки лучше купить, если есть возможность, потому что на предыдущих машинах бывало менял и все-таки царапал где-то что-то. Отверточки это самый крайний случай. А пластиковые быстросъемы с такими вот заточенными острыми концами, это нужная вещь. Начнем с передних верхних. Со стороны лобового стекла берем, поддеваем. Так, аккуратненько в начале именно в начале и снимаем крепеж целый все хорошо и вот тут вот такая вот лампочка вот она и так Меняем наши на филиппсы. Итак, первое готово. Смотрите, крышечку сначала ближе к салону. Усики зашли Ровненько стало И вот так вот Теперь следующую Обязательно выключаем И вынимаем Так, ставим вот эту, вторую, вторая есть. Эти лампочки светят не сильно ярко, но они очень надежные и потребляют, вообще ничего не потребляет совсем чуть-чуть. Так что можете спокойно на рыбалочке на сутки двое включать и ничего им не будет. Вернее, аккумулятор ничего не будет. Перейдем к этим лампочкам. Здесь у нас очень все хитренько. Лучше сам плафон не снимать, можно повредить. А именно отсюда. Легонько. Раз-два и безболезненно готово. Можно высунуть, чтобы было проще. И уже в руках подшаманить и поставить на место. Так лампочку ставили и также в левую сторону к стеклу вот зацеп и все готово приступаем к следующей переходим в пассажирской стороне все также легко сняли отщелкнули И поменяли лампочку вторую лампочку поставили кстати в этом месте очень тяжело вставляется лампочки если вы возьмете 28 миллиметров они 30 филипса мм, я думаю она станет лучше я даже усики подогнул то есть вроде бы 30 все совпадает по размерам но в конце контакты все равно шире и очень неудобно ставить Итак, вперед у нас готов. Переходим к бардачку. Итак, здесь быстро съемом по центру хорошо зацепить. И вот так вот он выходит. Обязательно снимаем. Во-первых, что горячий. Сейчас чуть остынет. А, в общем в центр вот так вот запихаем. Так, здесь неудобно снимать лампочку ее лучше отверточкой поддеть сзади О, есть так и вставляем нашу все стало четко так. проверим правильно ли мы вставили правильно закрываем крышечку и вставляем также все защелкуем и ставим зацепами в сторону водителя и защелкиваем меняем лампочку на заднем ряду здесь есть вот такие вот зацепы отверточкой аккуратненько цепляем и быстро съемом подхвачиваем. Вот так вот. Здесь проблем с лампочкой не будет. Так как всего лишь боковые контакты. Четко стало. Ставим крышку. Все. Четко, красиво к багажнику, по багажнике вообще все просто, сверху такой зацепик, раз-два, нажали вытянули, также здесь отщелкнули, все вытянули, багажники проще всего. Все есть. Надеваем крышку. Все, багажник готов. Лампочки установлены, светить стало ярче. Не намного, но ярче. Плюсами этих лампочек. Ну, первое, что низкое энергопотребление. То есть они вообще практически ничего не потребляют. И большой ресурс. А значит, вы за них забудете надолго. Ну и приятный свет. Еще такой момент. Обычные лампы накаливания. За долгое время эксплуатации могут, но не на всех машинах, подпаливать плафон. То есть у меня было на Тойоте Короле, когда я взял бывушку, ушку. Вот здесь такой желтый от лампы накаливания след. Плафон от температуры подпалился. Лампа накаливания, она только включается, она уже горячая. А если она долго и плюс на протяжении долгих лет работала, то плафоны, конечно, мутнеют. То есть вы, в принципе, первозданный вид плафонов сохраните на долгие годы. И еще момент. Вот эти лампочки хорошо светят, хоть мы с ними намучились, но когда их выключаешь, света, конечно, значительно меньше становится. Так что вот так вот. С вами был канал Ресурсы Факт. Надеюсь, это видео кому-то помогло. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока.